Немецкую делегацию приняли с широким русским гостеприимством. Сестроецк посетили штутгартские гвардейцы. Это ответный дружеский визит в Петербург. Делегация Сестроецка была в Германии в декабре. Русские народные песни в исполнении наших детей гостям понравились. В благодарность они исполнили свою композицию. «Штутгартские гвардейцы» – это добровольное объединение горожан Штутгарта, созданное в 1652 году после окончания 30-летней войны на юге Германии. В годы Отечественной войны 1812 года гвардейцы-трубачи штутгартского полка воевали на стороне российской армии против Наполеона. Сегодня их потомки возложили цветы к памятнику основателю Петербурга и Сестроецка, после чего поблагодарили организаторов в лице муниципального совета за теплый прием.